Так, 13 среда, мы снова на реке, сегодня погода другая, другая. Сегодня я буду кутить, весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Ну что, обрасываем омут, мелочь плещется, а щука не хочет остановить работать пока криминала нет нам там делать нечего а если хочется деньги зарабатывать есть масса прекрасных мест где это можно сделать быстрее и лучше тот же самый бизнес но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю. Ну вот. Чего она сломалась? Вроде зелененькая была, да? Ну, под нее все-таки забросили. Всегда бросали под нее, да? У нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Подними повыше, блин. Оп. Героны здесь есть. Опа, в сетке, ну вот даже сеплять не надо. Принчите, <ролевый> как твоя лягушка не видела? даже еще меньше. Или окунь. Чем больше садим, тем лучше. GoPro просто GoPro 이긴다 흐흐흐흐 <웃음> <웃음> Ну что ты в другую сторону ты можешь? В другую сторону подводи. А, все, разворачивай, нормально. Загрутило хорошо. Гоу просто пидел. Глухарь, слышишь? Так, вон перелетает, перелет делает. Тут еще, о, это-то ворон. Шухер. Лети уже. Первый окунь. Первый окунь сегодняшнего дня и вчерашнего. Да. Ну Андрюха, смотри. Найдем этот, пиявка. А ты говоришь, не туда встали, не туда встали гол просто идем. Ну, да, ну, запись пошла. Этот, наверное может быть Подожди, андрюха ты сейчас, сейчас, сейчас. сейчас у нас операция операция провокация блин еще раз да что такое то води андрюха води ну, понятно диана Гоу, просто видео. Слушайте, нам водку везут. Опять два дня зависать будем. Сейчас нам ее выбросят. Да, Андрюха? Вот, вот, вот. Че ж умер то Все сейчас развернется как. Водку нам опять везут. Что будем делать-то? Когда. <свеч> Решили половить окуней и.. Немножко пообедать Чем Бог пошлет Водка Водка это уникальнейшее изобретение нашего народа Это не просто Крепкий напиток в ряду других Это национальность Я бы сказал народность Это то что нас всех объединяет И сдерживает от окончательного распада Вот поверьте мне Вскипело, вскипело. За три минуты Реклама да. Мы сами Хотели быстрее и все. Да, картошка запекалась дольше. Пюрешка. Сначала было хорошо, потом очень хорошо, а потом так хорошо, что до сих пор плохо. Да, господа. Жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений. Вы правы, мой друг. Но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения. Честное слово, я не понимаю вас. Это ваше счастье. Вы молоды? А разве вы не счастливы, друзья мои? Мы счастливы, потому что мы вместе. Фу. А это немало. Может быть, это дороже всего, что есть на свете.